Ну что, бандиты, всем привет! Ну вот, докрасил я правую сторону на 124-м Мерседесе. И что? Это значит, что сейчас будет выходить новая серия. А сейчас я вам покажу, какой цвет вышел, что у меня получилось и где я немного накосячил.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 Вотнул значок, но я так вот так вотнул, почему? Потому что нужно будет еще повернуть ее Небольшая такая неприятная шагрень Вот здесь допустил такой Не особо приятный подтек, так сказать, автограф Также автограф имеется Небольшой по заднему крылу Хочется всегда прям побольше, чтобы так, как у цыган блестело Ну, вот такой вот цвет, вот так вот четенько Сейчас, чем я займусь, я сейчас выгоню Мерседес и буду снимать колеса. Пока эта сторона у меня будет подсыхать немного. Не буду там лишней пыли всего наводить. В ту сторону я еще не начинал. Будут краситься колеса. Вот, короче, сок собрался я делать. А то знаете кто? Павел! Я уже в прошлой серии показывал то, что дед Паша наехал на фаркоп какой-то тете. Какой-то тете на фаркоп. Так что, сейчас чуть ему поколдую и дальше продолжаю с машиной. Тоже следующий день вот так у меня получилось отмыть пока первый только диск в таком они... в состоянии просто все просто все в жопу а тут у нас еще... павел всем здравствуйте любитель фарковов что сейчас отмываю все диски и уже буду их перетирать старайся старайся ты здесь халявишь не стал, ребят, долго томить и растягивать видео. В общем-то, у меня есть видео на канале, как я подготавливаю и крашу диски. Так что, кому интересно, можете перейти, посмотреть. А сейчас я уже, получается, нанес сначала с баллона один слой эпоксидного грунта и два хороших слоя акрилового грунта. Грунт идет по системе мокрый по мокрому. То есть, я думаю, вам видно, как он хорошо растягивается. То есть, если взять обычный акриловый грунт, который идет под перетир, он ложится и с хорошей такой шагренью, там, и, ну, в общем, он прям хороший наполнитель. А этот мокрый по мокрому, он как бы скрывает мелкие косяки, ну, для диска, в принципе, этого более чем достаточно. Использовать, допустим, этот грунт, который идет мокрый по мокрому на автомобилях, да, в некоторых случаях можно, но... Это нужно сначала подготовить деталь, просто там идеально, чтобы им покрыть, без перетира, без всего. Я пока немножко боюсь этой темой заниматься. Лучше, так сказать, перебздеть, чем обосраться. Ну а сейчас грунт подсохнет, нанесу базовую эмаль и уже включусь. Уже нанес базовое покрытие на диски. Вот так вот все это выглядит. Сейчас как подсохнет, полностью замотовеет. Лакирую. Ну и что, в принципе, диски готовы. Ну вот, расклеил уже диски. Вот так вот они у меня, в общем-то, и получились. Результат, я бы даже сказал, прям более чем отличный. Да, там есть какие-то там царапины, есть там бортинки или как правильно назвать. То, что бортами нет, не втыкался. Предыдущие хозяева втыкались. Не я втыкался, я бы еще не успел. И плохо, конечно, то, что пошел дождь. Но как бы крышу, в принципе, зато сполоснул и боковину отпыли. А вот здесь, конечно, не хотелось мочить. Ну, ладно, ничего страшного. Думаю, катастрофы никакой от этого не произойдет. Не получается, короче, заняться Мерседесом. Уже все перегнал. Все готово под ремонт. Но ну, есть одно маленькое, но немного подобасался мой Ниссан. Выйдик антифриз. А по трубку пришел просто, просто полный конец. Где-то здесь у него прям прорыв такой хороший. А вот он. И ехал, ехал, что-то пар прямо шфигарит И И струе начал бежать антифриз Сейчас заехал, купил красного антифриза И теперь будет вот такой вот Мега гипертюнинг Взял патрубок, сейчас поменяю И если время останется уже Буду заниматься мерседесом Ну что, наступил новый день И сегодня в работе у меня будет эта сторона Здесь нужно будет Все это дело по максимуму зачистить Зашпаклевать также с этой стороны шпаклевать нужно будет уже финишной шпакровкой. Не финишной, а универсальной. И здесь нужно будет также все обработать и немножко исправить мои косячки. Те моменты, где я немного больше подварил. Также зачистить пятку, которую я заваривал, я ее вырезал специально, чтобы посмотреть. И а в прошлых сериях можете увидеть. Я ее вырезал для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии там у меня под намкратеньке зачистить, подвычистить дверку по внутренней части заднего, передняя дверь в более приемлемом состоянии. Внутри дверь в принципе в хорошем состоянии. Единственное, нужно будет все это дело почистить и промовилить. Внутренние арки, кто помнит, я уже полностью обработал. То есть осталась только внешняя часть. Сейчас вытаскиваю уже все из салона, все до конца разбираю, перевариваю. Подшкуриваю и начинаю все вышпаклевывать Итак, вот уже подрошкурил 240 подшпаклевание Получается, сначала Все это дело зачистил по 120 Сгладил и потом уже 240 Разгладил всю поверхность Сейчас 240 Похожу в одинскую дверь, почему? Не знаю, видно нет? Я думаю, наверное видно Здесь очень большая шагрень на двери. Я хочу 240 всю эту шагрень сбить Подзбил шагрень 240 наждачкой На машинке, на жесткой подложке Сразу образовались Вот такие вот кратера Которые тоже скорее всего немного подшпаклюю. Также сейчас здесь уже Все расчищено, подготовлено Сейчас э, сразу уже доращищу Заднюю полностью дверь, доращищу заднее крыло И после этого Уже как будет готово к шпаклеванию Буду проходить весь голый открытый металл Преобразователем ржавчины В грунт Ну вот приступил уже Потому, что нужно убрать свое рукожопство но ну, не то чтобы рукожопство просто переваривал первый раз поэтому как бы допустил такие игры думаю в будущем такого не повторится ну а почему в будущем потому что не стань мой потому что на будущее уже в принципе пока работка есть это конечно чтобы не сглазить но есть э, пороги на фундай matrix пороги и задние арки причем обе и на ford connect Нужно будет переварить пару Так что Теперь уже, так сказать, с опытом И работать будет Намного попроще А сейчас завариваю, зачищаю и покажу Что получилось Ну а самое лучшее средство, это, конечно, пескострой Против всей этой ржавчины и всего остального Но его пока у меня нету. Конечно, в будущем будет приобретен Но пока, увы, сначала удалил Механическим способом всю ржавчину По максимуму, как только смог Но все равно есть, допустим, рытвины Видите, в который я добраться так и не смог. Я сначала все прошел удалителем ржавчины. Такое, такая паста густая. И потом, затем нанес сейчас преобразователь ржавчины. Он преобразует ржавчину в грунт. И он еще и с цинком. То есть вот он уже начал потихоньку работать. Видите, где есть ржавчина. И те места, где он начал уже ее закрывать. Это, конечно, не есть хорошо. Но это лучше, чем ничего с этим не сделать. Но самое лучшее, повторюсь, это только пескоструй. И то после пескоструя также механически нужно вычищать Пескострую, если оно не вычистит абсолютно все Если будет крупный пескоструй Он просто может наделать дыр, там, сожрать металл и все остальное Так что сейчас Оставляю данный состав поработать Работать он должен не менее чем полчаса А я пойду пока Пообедаю довольно конечно знатный от него Там получается в составе очень большой процент кислоты Которая все это дело Выедает, преобразовывает ну вот, отшпаклевал я, это все уже выведено. Также здесь э, зеленкой вывел арку, замешиваю понемногу, лучше как бы, немного замешивать, чем больше часть выкидывать. Здесь еще ничего не подшпаклевал, как было зеленка, так и есть. Здесь подвывел уже все, здесь проявочка мне показала, что надо было еще немного подкидать. Также здесь немного нужно было закинуть. Ну и в принципе... Здесь по крылу тоже подкидал. Здесь получается два слоя зеленки. И наверх кинул уже универсальную шпаклю. Итак, ребятки, ну а что теперь? Беру 180-ю наждачку и беру брусок. Брусок взял уже поменьше длиной. И сейчас начинаю выводить, чтобы он мне показал все неровности, то есть ямы, куда я еще немного буду подкидывать шпаклевку. И черная проявка – это ямки, в которые я сейчас буду накидывать еще немного шпаклевки. Вот. Также еще закидаю на такие вот мелкие поры, как царапинки. Так что сейчас все это дело обдуваю хорошо, обезжириваю и накидываю уже шпаклю. Ну вот, накинул еще небольшой легкий слой шпакли. В основном на те места, в которых был, были провалены. Также на ней проявочку сейчас уже на внутреннюю. Как все подсохнет, нанесу еще проявку сюда и уже буду все перетирать. Дверь, напомню, уже готова. Эта дверь тоже готова, только осталось перетереть по низам. По низам я перетру просто на машинке. Здесь прям супер ровность не нужна, потому что все равно будет закрываться все листвой. Ну вот и готова, короче, тачка. О, нифига, как на положил. Тара-та-та-та-та. -та -та -та. Не, все четко. Все сделано, все зашпаклевано, все выведено. Вот так вот у меня получилась арочка. Идеально. По-другому не скажешь. Также здесь все выведено. По проему. Проем нужно низ немного доработать. А так все тоже готово. Единственное внизу там пошоркать. По дверям. Здесь. Здесь. Все готово, здесь все готово, уже притер 320 и все под грунт, буду ложить на 320 почему пистолет дюза всего 1,4? Максимально выдуваю, продавая весь гараж, убираюсь, почему? Потому что здесь такой бардак у меня, просто бардак сращильник какой-то, блин, засрался, ай да ну. А завтра уже включусь и начнем вместе с вами грунтовать. Блин, короче, извиняюсь, извиняюсь <смех> Забыл включиться Уже делал быстрее, быстрее чтобы успеть все это дело загрунтовать И чтобы она у меня пару деньков постояла Так что вот, ребят, вот такой вот результат Здесь не стал грунтовать, потому что смысла не вижу Потом эпоксидником перекрою такие протирчики И, в принципе, я думаю, будет хорошо Вот так вот выглядит арочка Вроде ничего нигде не побежала Наваливал прям очень добротно, так скажем. А нет, вот есть маленькие такие сосульки. Ну, уберется, ничего страшного. Также проемы загрунтовал. Загрунтовал основную шпаклю, где протир есть. Уже перед покраской пройду и эпоксидником. Единственное, не нравится. Я думаю, даже сейчас... Вот, да, на камере хорошо видно ручку. Скорее всего, придется подшпаклевать немного. Здесь я расчищал все, был рыжик, получается снимал краску, краску снимал э, нейлоновым кругом, и видимо там еще и шпаклевка, наверное, была, либо там много окрасов, потому что при первом даже нанесении грунта уже была видна ступенька, то что есть такой перепад, Мы посмотрим, может быть, кстати, подвышкурится, но боюсь, что будет сильно заметно, поэтому лучше, если что, прошпаклевать, так скажем, лучше перепздеть, чем обосраться по низам двери, пороги латочки эти подгрунтованы я уже говорил, что я их не ничего делать с ними не стал, почему? ну, во-первых, это все скроется скроется под накладкой а лишний раз поклевать там что-то выводить делать, ну, смысл, зачем? антикоррозионным грунтом прошел, красным так же, как я походил капот ну, предыдущей серии кстати, можете посмотреть, это во второй части было я ложил э, грунт на крышу коррозионный Антикоррозионный на капот. Ну и по таким бракирам, где была коррозия, где все защищал до металла. также и поступал здесь. И в принципе вот одного баллончика мне хватило. Антикоррозион. Это как бы не реклама, ничего такого. Ну просто вот такой вот взял. Какой был, такой взял. Вот так же здесь все прогрунтовано. И еще грунтовал. Это вот пастный бампер. В какой-то серии я показывал. Мерседес Лупатый, который я восстанавливал. Такого жемчужного цвета. Он уже умудрился въехать кому-то в фаркоп. Сам подготовил Пашка. А я ему только загрунтовал. Ну и покрасить тоже надо будет. Все прогрунтовано. Загрунтовано. В общем, сейчас жду минут 20-30. Сейчас все это дело подсохнет. Расклеиваю машину. И, в принципе, все готово. Ну вот, наступает следующий день. Грунт все уже хорошо просохло, подсохло. Теперь наношу проявочное покрытие. Да, кстати, простоял машин два дня. Два дня стоял грунт, сок. Вот. Сейчас наношу везде проявку и иду на бруске 320-м наждаком. Чтобы вы понимали, зачем нужна проявка и почему лучше работать с ней. Смотрите, сейчас буду прочищать. Грунт имеет вот такие вот поры. Так называемую шагрень, которую нужно все перетереть. Ну вот таким вот образом движется у меня подготовка к покраске. Всю наружку уже вышкурил. Вышкурил под 500 наждачку. На мягком круге, напомню, сначала я прошел на бруске 360, где был грунт. Далее прошелся 400 на жесткой подошве. И на мягкой подошве я прошелся 500 наждачкой. Вот так вот все это дело сейчас выглядит. Уже готов к покраске. И сейчас сереньким скотч-брайтом начинаю проходить все проемы. И это самое, по-моему, блин, самое то занятие, которое меня больше всего бесит. Если кто, ребят, также красит или что-то делает, расскажите, как вы с ним дружите, как он вас достал. Уже просто, я не знаю, еле на ногах стою, честно говоря, потому что время уже 3 часа ночи. Поэтому вот как-то так, все проемы, все зашкурено, все подготовлено. Завтра единственное, нужно будет все это дело обезжирить, оклеить, еще раз обезжирить. И можно красить. И да, чуть не забыл сказать, сегодня я еще успел Обработать полностью весь багажник Вот так вот он выглядит Все швы, смотри, докуда достал, все обработал Это просто Грунт и маль поржавчине. А пока это за ночь все подсохнет Завтра приду покрашу все это дело Завтра покрашу, ночь подсохнет В принципе, можно будет уже выгнать на улицу Автомобиль Осталось мне еще, помимо этого Подготовить крылья Листву Кроме листвы, накладку на пороге ну и так, по мелочи, что-то еще осталось, там а, зеркала, зеркала здесь тоже в цвет, вот эти декоративные крышечки. Ну, в общем, короче, делов еще в принципе хватает, так что иду уже спать, а завтра продолжу. А сейчас уже начинаю полный марафет в гараже, выметание, выдувание, обтирание и покрасим сегодня. Ну вот, наружная часть кузов авто сам уже оклеена, осталось оклеить проемы и двери. Самое такое тягомотное. Потому что постоянно приходится красить автомобиль в три прохода, в три раза. За раз это ну, никаким образом не получается. А это же получается укровная пленка, скотч, там, лезвие, не знаю, тот же самый валик для перехода. И это все уходит постоянно. Поэтому я уже в больших раздумьях насчет помещения. Так что сейчас оклеиваю до конца и обязательно включаюсь. И помещение хочу минимум 30 квадратов. Это прям самый-самый минимум. Чтобы расстояние было 6, сейчас расстояние 4. Вот представьте, еще с той стороны было бы такое же расстояние. Красть машину в круг не хочу. И примерно, чтобы было метров 7 длину. У меня здесь 8 метров. Да, здесь, конечно, можно развернуться, повернуться. Но даже если будет 7 метров, это будет где-то вот так. Ну, блин, достаточно более чем. Ну вот и наступил момент покраски. Все оклеено, сейчас еще один раз обезжирю, уже финишный. И можно начинать красить. Но перед тем как красить, нужно будет обязательно нанести эпоксидный грунт на все вот эти вот квартиры. Вот так вот выглядит оклейка. Стекла все заклеено, заклеил здесь отверстие, чтобы мусор не вылетал. В принципе, все готово, можно начинать. Ну вот, первый опыльный слой уже готов. Вот так вот все это дело выглядит. Ничего, конечно, не перекрылось. Проемы прошел даже на два раза. Как-то так все это дело выглядит теперь. А можно, в принципе, не закрывать, но все равно сначала буду проходить проемы. И задняя дверь. В принципе, уже начала перекрывать. Краску сделал немного погуще. Но до полного перекрыва еще далеко. Сейчас, наоборот, делаю краску немного пожиже. И начинаю уже наваливать слой немного побольше. Но перед каждым нанесением не забываем, ребят, про липкую салфетку. Снимаем весь попыл с детали. Попыла очень много. Вот, нанес второй слой. И после каждого слоя обязательно это даже не обсуждается. Без липкой салфетки, ребят, даже не начинайте красить. Все, липкой салфеткой. А пыла очень много. И вот не то, что очень много. И вот до хрена. Тем более, если красить в гараже, и нет вытяжки. Ну вот, в общем-то, сегодня установил уже фары. Поставил значок. Пока автомобиль полировать не буду. Поставил вот этот вот молдинг-накладку, подцепил подсветку, подцепил полностью фары, одел рамку, ну и, в принципе, и все. На сегодня я больше ничего не делал. Но просто, опять же, время занимает вот эти вот подкрасы, не подкрасы все. Смотрится это все вот так вот брутально. Бампера еще нет. Но вид, конечно, не имеет. Это намного лучше, чем со штатными стоп-сигналами. Также уже покрасил решетку. Ну, здесь ничего не видно, правда. Потом, в общем-то, покажу все. Опа. И как-то так все это дело у меня на данном моменте выглядит. Ну что, настал новый день. Итак, ребят, появились некоторые, короче, проблемы. Проблема заключается в том, то, что... А, извиняюсь за мат, конечно. Спустя некоторое время, буквально дня три, потому что я же все серии выпускал. Вот так вот сыграл лак. Блин, не знаю, сейчас я поймаю, увидите. Это просто охренеть. Смотрите, какая дикая шагренька, капельсиновая кора. Это просто жопа. Почему она такая стала? Потому что, когда сразу покрасил, в принципе, нашлойная сушка была выдержана, даже более... Ну, была хорошо выдержана, чтобы все испарилось. Почему такая херь получилась? Причем по течении времени я до этого выгонял ее на улицу. У меня есть там шорты, есть видео там в первую второй часть Такого не было. Просто ну, не было такого. В принципе, решение я нашел. Исправить все это дело можно. Да, конечно, придется постараться, но можно, в принципе, вывести Все вот так вот. Есть не... ну, такая мелкая шагрень остается. По сравнению с вот этим, но ну, это вообще просто. Он просто как будто, знаете, как закипел или апельсиновая корка не знаю напишите в комментариях что это худнее может быть но обычно это происходит сразу а здесь у меня получается сколько такие три недели прошла и вся вот так вот вся машина пошла вот так короче жопа полная ну буду выполировать вот в такой вот зеркальце а вот здесь тоже видно вот смотрите двери и по задней получается стойки ну буду все полировать вот. Еще вот здесь могу в принципе показать вот так вот так вот так вот так это более-менее -то провалился только на боках а знаете в чем еще самая жопа что мне так кажется покрывалась лаком одним вторым но ну, это одним лаком покрывалась крыша и капот а две стороны багажника и эта сторона покрывались другим лаком. То есть мне сказали, тоже хороший лак, как бы все прилично, все там нормально, все хорошо. Нахрен я его взял, блядь. Ну не было, ну подождал бы немного. Короче, вот такая вот жопа. Ну видно, здесь и здесь. Как бы разница очевидна. Ну, в принципе, я спокоен тем, что все это дело выполируется. Поэтому, как бы, да, единственное, там пару дней работы добавится, наверное. Сегодня я уже хотел сделать крылья, занес крылья в гараж в гараже в принципе я видел, что шагрень почему-то дикая появилась, но когда выехала машина на улицу, да это просто жопа сегодня планировал подготавливать крылышки начал уже расчищать, потом что короче, настроение все упало, планка опустилась и думаю, ладно дай пойду попробую, можно что-то с этим сделать нет, чтобы немножко хоть как-то себя разрядить обстановкой, в принципе сделать можно, скорее всего крылья сейчас оставлю на потом и по мере работы буду нет-нет включаться. Почему? Потому что холодно на улице стало. Все-таки, блин, ноябрь месяц. Да, это Калининград, трава все зеленая, все красиво, все хорошо. Ну, вот это мне дело покоя не дает. И поэтому, я думаю, нужно с этим разобраться и уже потом идти дальше. Итак, подведем пока итог. Полирнул уже, получается, арки стекла все. Вроде все более-менее. но, ну, конечно, не так, как хотелось бы. Но уже результат прям намного-намного лучше. Для примера спускаемся от арки к двери. Ну, конечно, сразу заметен результат. Вот. И сейчас буду уже полировать двери. Расстроиться. Сказать, что я расстроился, это ничего не скажет. Потому что вот я делал пашки Mercedes. Как бы... Тут вообще все четко по шагрени. Там есть маленькая такая красивая шагрень. И, короче, не знаю. Нахрен я взял этот лак. Теперь, блин, виню короче, себя. Ну, что теперь? Все, что не делается, все делается к лучшему. И, как мне сказал один мой хороший знакомый, маляр не тот, кто красит, а тот, кто может исправить свои косяки. Итак, сейчас дверь выглядит примерно как-то вот так. Сейчас пройдусь на бруске. Шагреньку подровняю, полирну и с этого же момента включусь для сравнения. Ну и вот такой вот эффект после полировки. Разница, в принципе, очевидна, но все равно видно. Короче, не хватает все равно мне пока еще столько много опыта. Дверь идет как бы такими, знаете, нет-нет-нет, мятенькими, как будто она немного как пожеванная. Ну вот в сравнении с той, с той дверью, а вот их видно. Видите, как такие получаются прямые но она, видимо, такая уже была. Потому что я, в принципе, тут ничего такого особо сильного-то и не делал. Но издалека. Главный вопрос издалека. Ну, смотрится, да. Смотрится намного лучше, конечно. Не, не идеально. Так что, разница. Нужно что-то еще говорить. Поэтому сейчас... Пойду пока поделаю небольшие свои дела. Съезжу с ребенком в школу, возвращаюсь. И сегодня нужно будет полировать всю машину. И выглядит это уже все намного лучше. Пятно как будто не дополировано. А нет, просто, просто грязно. Сейчас всю дополирую, помою. И уже начну заниматься. Пока еще не знаю. Нужно сделать на ней печку. Потому что печка не греть, но печку скинуть, надо снимать всю торпеду. В общем, дело еще более чем предостаточно. Также у меня по салону он еще ни хрена не собран. Почему? Потому что я собрал, потом опять его разбирал. Разбирал по причине того, что, блин, не работали поворотники. Я не знаю, в этой серии я говорил про это или в следующей уже начну говорить. А, отключал полностью сигнализацию, так как она заблокировала движок. Так что, ребятки, давайте. Серия закончилась. Так что, всем спасибо за просмотр. Буду рад лайку за мои старания Также обязательно подписывайтесь Хейтеры, люблю вас